Я могу сказать, Марина Баркала правильно сказала, если мы молчим, кто-то где-то умрет, умирает, вернее, не зная о нашем продукте. Я могу сказать, у нас конференция была по Родионске, и мой, в мой офис пришла женщина, маленький такой пример. Да? Она пришла и говорит, я не верю в вашу флоревиты, но я чувствую, что я что-то должна сделать для своей сестры. У нее онкология, острый лейкоз. Я думаю, все понимают, да, что это такое рак крови. 75% наличия бласт в крови. Дело в том, что когда ей Тамара составила программу, я была в отъезде на мероприятие, и когда ей Тамара составила программу, она взяла все и пошла ей капать. Причем там отказывалась вообще от всего. Она ни во что уже не верила. Это особенность людей, которые больны онкологией на последних стадиях. Дело в том, что когда я приехала, и она, эта женщина Елена, пришла в офис и говорит, «Вы знаете, я не знаю, что сказать, объясните мне, что происходит?» Я говорю, «Что случилось?» И она мне рассказывает про все вот это, что она приходила и так далее. Говорит, я стала сестре своей капать, ее выписали домой умирать. Сказали, 10 дней она не проживет. Она не разговаривала уже, ничего не могла кушать, она лежала несколько месяцев. Он говорит, у нее такой колосина сейчас прорезался, она громче меня, говорит, орет. Потом она он такая, довольно-таки прямолинейная женщина, она говорит, у нее аппетит больше, чем у меня ест, больше, чем я ест. Самое главное, она стала ходить и сама себя обслуживать по квартире. Я думаю, это стоит аплодисментов. А Казать о том, что эта женщина сейчас не собирается умирать. Они сдали анализы недавно показали анализы 0% наличия БЛАСТ в крови. Она пришла в офис. Это человек, который зашел к нам в офис со словами «Я не верю в ваши флоревиты». Она теперь постоянно приходит и набирает на большие суммы флоревиты. Я говорю, а куда вы столько набираете? Тому внуку, правнуку, тому, тому, тому и всех". Понимаете, у нас результаты продают сами себя. Оглянитесь вокруг, сколько у вас людей, вокруг вас людей, у которых какие-то проблемы. Тут каждого, можно поголовно прям пальцем вот так, да, показывать. Я могу сказать, что каждый человек, у каждого какая-то проблема есть. Все заболевания помолодели. молодели. Я могу сказать о том, что нам Наше достояние ⁇ это наши ученые. Я попрошу вас поаплодировать. Вот Красному Михаилу Сергеевичу. Потому что то, что сейчас наша компания несет в массы их открытия, я считаю, что это просто дорого стоит.